Точно, точно надо бежать. меня сейчас отец просто... Так, ты... Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, Открываем двери. Извините за опоздание, извините извините. Привет, Адриан. Ой, здравствуйте, натали Здравствуйте, здравствуйте. Чего вы сидите на улице плюс 40? Может, пойдем на улицу? Там выясним дела. Не, пожалуйста. На улицу. Пойдемте на улицу. Адриан, надо моей маме верить. У тебя что-то за фигня. Ну, одевай по-богатому. Ты по-богатому. Я не хочу. Ты бомжи. О, вот посмотрите на улице, как свежо и классно. Адриан, хочешь она Вижу. в горшок научилась писать только в 13 лет. Ты, София? Так, хватит. И... О, боже мой. Привет. Ты что сюда пришла? Я прилетела из самой Франции, чтобы прилететь к тебе. Алло, дорогучка, одну пальца отобрала, и вообще-то мы и так Франция. Вот именно. Мне плевать, а ты кто такая бомжара? О, боже. А, ты наверное, ты, наверное, из другого города, да, прилетела? Не из Парижа, да? Ты что, ]istan? это, Лайла? Наверное, обожналась. Это род同... королева моды. Я королева моды. Она королева говна, мне кажется. Так, что Giant? за выражение? Выбираем выражение. Ну, yeah. well, слушай, я... влетала по всему миру. Да мире. мне без разницы, где взлетала. Сейчас valley. вылетишь. Или метайся, вообще. Я... как ты вообще ворота посмелась зайти? Выметайся отсюда, о, давай. Она проломала ворота. Она ворота проломала. ]ook. Так, о-о-о. Ты ж ты, смешка, ты, аты. ты отсюда, иди. Ладно. Натали, может надо домой? Да, я сейчас вовремя. Тебя тоже одет, как в спалке. Мне солнце пересветило сейчас. О, боже, мама. Да. мама, мне ей, мама Иди мне... Ос Осы полетели. <связь> Я, который... Так. <связь> <связь> бежим, бежим, бежим, бежим. <связь> Трансформироваться. Плак когти. Так, бежим, бежим, бежим, бежим. Ч ⁇ за день сегодня? День праздника какой-то. <связь> Я предлагаю выйти. Так, так, так. <соцентричный> Привет. Полетела отсюда. Это что Это за бабочки ты летают? Как? Там ты О боже. Я Алло, ледибак, ледибак. Леди леди срочно, <соцентричный> срочно тебе сообщение, видео, не знаю, что-нибудь на свете. <соцентричный> оскорки оскорки. А, <соцентричный> валите оскорки. отсюда. А! <соцентр> Нужна помощь этого камня. Она убрала, наверное, веном ну, да, Сматывайся, да, хорошо, он... если она убирает веном О, Значит, у нее веном заново появляется себя Леди, Ба -а -а. Ага. Леди Баг, вторая? давай на эльфовую башню Окей, и я дала талисман. этот, камень чудес пчелы да. Кому? Ну, ну, там временному владельцу Со там... мной ехал на ненадолго я Ай. За мной следует это золотуха Чука, привет, А, а что золотуха привет, может? Вот, Про меня я, не Она я не понимаю, откуда да, здесь вы, талисман, везде. еще и павлина Мы встретимся на эйфовой башне, я сверху Я не могу, за мной золотуха следит ну, золотуха. Тут золотуха Ага mm. Иди сюда, я не так умею. Так, ну, вали-ка да. отсюда Ой, так, сейчас будет много отговорить. Давай, салисман. Вот Осты, разделяемся. Ну, дай мне по-хорошему. Привет, чувачка, кто-то... Да. Уч... Нет. Суперкот, у меня есть идея, я да сейчас... Какая? Я сейчас использую кое-что. А -а -а. Так, мне нужно срочно... Сматываемся. Катя. Я вижу, что Я знаю, ты где-то рядом. Че Сейчас будет по парализации надо, сюда. Так, О, отсюда. Больно. Челочка. Я тебя. Лет, хорошо, Я иду за тобой. Я У меня здесь. Так, Мы... спрячемся Мы... вот здесь. Да, тихо. Мне кажется, Где-то тут что-то внизу есть. Пчела, стой! Я слышу Парализуй эту фигню. Ага, сейчас не получится. Холодная тоже опарализуется. Парализуй вот эту летучую. Вот эту. Не, ты ничего со мной не сделаешь. Да, мы на крыше. Дома, возле дома Маринет. Возле Хорошо, пекарни я... Маринетт. За... Иди там, и, и, и там куда я сказал. Надо обсудить Где? Куда? Задержи его, мне надо его парализовать. Так, иду, да, иду, он, иду. За ним бегу. Я Без боли. тоже за ним бегу. Он даже нас не видит. Да-да, что думаете, о глухой по ваш? Ну, да. Я наплыла Суперкота. Ну что это я нашла, а ты даже ничего не видела. А. Я ждала. Да. А и двери закрыты. А, и. Этот. Э, я сейчас попрошу как? открыть ее. А? Ага. Сейчас твоя на меня не работает, потому что. Моё, что это такое? Да что вы тут делаете? Да я. А, вы а? чем а? в чужие дома врываетесь? Ладно, просила тебя держаться. Поймать мать, ледибак. Вошла да отсюда. Ой, тупая. Пойдем наверх, подерем. Да, Вали, снимай. нет. Коврик. Чё? нет. Коврик. Леди Ледибак исчезла. Наверх, подержу, так. Наверх, так, ладно, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте, стойте. Я обязан стоять. У меня время. Хорошо, а где ваша вот эта, как ее зовут? Павли... У меня тоже есть козырь Катаклизм. Супер-шан! На! А, И щас... Что вы сделали? Леди-бак, супер-кот! Я потомщу! Так, теперь осталось разобраться с вами. Сейчас лопатами вас всех огреем туда. Я изгоняю Чур. всех акум. Ну что ж, пора использовать. А где, а где ты не вижу, удрибужова? Так. Не, а почему от нее эти? тебя? почему от нее блеск? А да. тебя... Так, тебя... ну ка, а молчай. Используй уже свою супер баг. А чё достали с баг? Палу, стань тикрол. Получилось, Ой, я ее собрала. бронила. Получилось. Получилось. Так, пчела, так, всё, пора. я, эф... э, встретимся там, где я тебе возле и там, где ты специально лакручи себе. Хорошо. Ты поймешь там, не трудно подеть к тебе. Так. Ай, меня вниз потянуло. Так. Быстренько бежим. Ко мне домой. В комнату, быстренько в комнату. Так, в комнату бежим. Так, в комнату ко мне никто не проперется, Где трансформация? Плак прядься. Плак. No, oh, no, так. А ты что здесь делаешь? вали <плодисмент> <я> отсюда. Вали-вали-вали. <плодисмент> в дом. А вы как запасили вообще сюда? В дом <плодисмент> к нам? <плодисмент> Она мертва. Это все этот супер-кот. Я узнаю, кто он. И тогда нам надо вернуть Эмили. Теперь у меня появился стимул талисман сломан. Его опасно mm -hmm. использовать. Мы его закроем в картине. Хорошо. А Эмили надо где-то положить, чтобы не протухло. А Сделаем ей подземный туннель и туда запихнем mm -hmm. ее. Неплохая идея, да. Ладно, Эмили. Пойду-ка я в комнату. Подошла. Ко мне нельзя. Эй, а. я хотела показать тебе новый журнал из коллекции а? Нью-Йорке. Ладно. Да. Суперкод, оставляйте себе срочно голосовое сообщение. Код, алло, да, Лидибак. Суперкод, срочно до в башню. Я не приду, у меня проблемы. Суперкот, это срочно. Ну говори. Ты я потеряла сказать. камень чудес. Какой? Точнее, не я. Потерял носитель камень чудес пчелы. Надо найти его. Он где-то возле эльфовой башни. Я не могу. Ты откуда знаешь? Так ты сказал, приходи эльфовой башне. Ну, а вдруг я с тобой просто там встретиться хотел? Ну, просто ты сказала пчеле, пойдем в эльфовую башню. Я тебе там талисман выдавала. Нет, я так не говорила. Сказала, Вроде... пойдем туда. Когда мы сказали, получилось, и побежали обратно. Что ты мне говоришь, что я-то слышал? Ну ладно, ладно. Ну может я и так и сказала, но типа этот. Так э, ладно. Ты не пойдешь искать? Я не могу, извини. Так, ты Трансформация. Блядься. Ох. Б, -э -э, так, пойдем. Лайла, какой фиг ты здесь делаешь? Ой, извините, можете ехать. Меня пригласили, потому что должна рассказать А где Габриэль, где Наталь? Они плачут в сторонке. А по что у вас окон это Пока Как вам не отличилось? Тук-тук-тук. Не в чёмная Что это за паучара? Нет, тук Пчела? Что это такое? Так. Что? Котаклизм. Ну Блин. попробуйте... Злодеи а! Что? Сюда, Я злодеи. попал по... Ней катаклизмом, по ее талисману. Ну какого <с фига она еще ходит? Мне кажется... Так, ну у меня тоже есть кожа. Котаклизм. Блять. Три. Так, да а -а -а -а. у меня тоже есть козырь в рукаве. Котаклизм! Так, ну попробуйте подойти-ка. Глядь, я ГМ зовут. Че тебе дать? Костя, сейчас Зачем тебе пожрать? Костя, ты трансформируйся. Ты трансформируйся. Костя, ты трансформируйся. Почему я сейчас не трансформировался? О, ха-ха. А я тебе говорил, что это баг. Я тебе говорю. Абквага, она ты тебя открыла. Да я, я не я снимаю кто-нибудь. Давай так, давайте быстрее, Сколько время уже. Уже 45 минут. Колен, давай, давай, трансформируйся уже. Трансформируйся, давай быстрее. Ты по по так... Кстати, ты потеряешь талисман. Ты когда дашь. Его... ты. А, да, ты пойдешь к эльфовой башне. Та-да-та -та -та, талисман, там будет проходить такая ахуя, тыры, тыры. Ты, короче, скинешь уронишь его, а его подберет. Потом а я строю А Потом а а они слились Так, все, раз, еще раз. <связь> раз. Два. У меня Время тоже есть кожа. С... Катаклизм. Так. Райт, Собиршал. сюда повернись, блядь. <связь> я тебя как должен ударить по твоему талисману? Он еще и <связь> отошел, но ну, вы посмотрите просто. Ч ⁇ ты сталкиваешь? что ты делаешь? Райт, ты так... Дверь у меня. Райт. 누가óти... Я не понимаю, что за хрень. А, у меня эффект на меня. Найт. У-у-у. Костя, Костя, знаешь, как ты сделаешь? Знаешь, как? Смотри. Поставим на Тепни его, чтобы он туда смотрел. Так, отойди. Чтобы он... Так. О, тихо, не бейте его. Опа. Все, Давайте. Раз. У меня тоже есть косарь в рукаве. Котаклизм. Попробуйте подойти. Ааа! Ты что, я жопа Где райд? Я его сейчас убью. Просто выбегает в праздник, бьет всех, бьет. Это сталкивает. Этот мертвый лежит, сталкивает. Райт стоишь! Не понимаешь. Мне надо бегать, суетится. что то всех бьет а как мне еще это Ой, я тебя убью, я из тебя сюда на серии, я такой, хочу Я такой. Есть идея, из этого момента сделаешь целый ролик? Я из своего сейчас момента сделаю. Так, еще раз. Еще. Так, еще раз. Рай, ты упадешь? Мината подойдет? Мината подойдет такой. Что вы сделали? Но вы не деретесь. Что, а, а что, это... что вы сделали, Леди Баг Супергот? Я вам отдам. еще опа, А опа, опа. Этот, а мой чудесная сила все это исправит? Нет, нет, Ничего нет. не исправит. Нет, по исправит. Талисману я же ударил. Ничего не исправит. А Талисман, наверное, исправит, когда Супергот ломал Талисман черепахи. Там, потому что была Акума. Там, там был меня, Амок. Там был не а не Амок. Вот, ну все равно. А если Тогда по настоящему? Там тоже, был, когда а, там когда тоже супер -кот, была... Когда Суперкот сломал Телисман кролика. А вы тут меня вините в том, что я ничего не делал? По а ]ству? там ее просто перенесло в жопу мира. А тут он сломается. Нет, он сломался, он потрескался тогда. Короче, ну, твоя -то сейчас раз... жопа потрескается. Рот закрой, все, я ударю и все, И ничего просто не исправим. Все, давай они у меня супер шанс, тырят, что я не смогу ничего вернуть на круги своя. Как Нет. серия Монарха. Короче, когда монарха Раз. Визу. Я буду сейчас на Я буду сейчас короче. Ну, на вот эту... Костя, начинаем обратный отчёт. Два. Раз.